Солянок бывает много и разных, предлагаю вариант овощной солянки, без мясных компонентов, благодаря этому она становится совершенно безопасной для вашей диеты. Солянка, любимая многими и простой в приготовлении блюда, бросьте в кипящую воду картофель, и пока она будет вариться, протушите на сковороде несколько минут лук и морковь, затем добавьте на сковороду порезанные кубиками огурцы и промытую квашеную капусту, Долейте немного бульона из кастрюли и тушите в течение 10 минут, в конце добавьте томатную пасту, перемешайте и через минуту отправьте содержимое сковороды в кастрюлю, бросьте также лавровый лист, посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте еще 10 минут, при подаче добавляйте в каждую порцию несколько маслин, приятного аппетита! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты.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 Перемешайте и через минуту отправьте содержимое сковороды в кастрюлю, бросьте также лавровый лист, посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте еще 10 минут, затем добавьте измельченную зелень и снимите с огня, при подаче добавляйте в каждую порцию несколько крупных маслин. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ставим лайк и подписываемся. Вот что нам понадобится. Капуста кислая, 200 грамм. Растительное масло, 30 грамм. Картофель, 3 штуки. Морковь, 2 штуки. Лук, 1 штука. Огурцы соленые, 2 штуки. Томатная паста, 2 столовые ложки. Вода, 2-5 литра. Маслины черные, по вкусу, для подачи. Соль, перец, зелень, по вкусу. Количество порций, 4. Щелчок, клик